Старший у них уже был, рассказывал, не рассказывал.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 отряда мобильного особого назначения полиции из города Новокузнецка. Вот. Родился я в Кемеровской области. Имя? имя. Как Спиридонов зовут? Евгений Викторович. Да. Родился в Кемеровской области 11 сентября 1985 года рождения. Всем здравствуйте. Старший сержант полиции Амон Гордонов, Кузнец по Кемерской области. Плотников Евгений Витальевич. Плотников Евгений Витальевич. 08.11.1994 года рождения.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 чтобы сдержать людей, которые там пытались бы помешать этому там, ну, типа того, mm -hmm. что-то вот ну, так вот. Mm -hmm. Вы говорили о том, когда вернетесь домой. Как вы думаете, в такой ситуации, после ваших слов, есть ли у вас возможность вернуться домой с действующим, с действующей властью в России сейчас? Я сомневаюсь. <клых> Надежда есть, но как бы ха, как оно будет, никто не знает.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 Муж не Да, области. Должен полицейский боец. Я Остапов Дмитрий Михайлович. Я являюсь город Калтан 11 сентября 1985 года рождения работают <coughs>